Привет, Виталий. Почему сегодня так мало людей зарабатывают на рынке? А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать. Дайте, пожалуйста, прогноз по евро-доллару. Есть четкое понимание данного ситуация, И у нас есть, что было, мы об этом говорили. Сегодняшняя ситуация которая есть и нужно смотреть какой мы можем что делать скажите что нужно новичку чтобы открыть сделку на бирже нам потребно э, гроши потому что мы не разумеем э, нам не потребны гроши не забирайте у нас грош как считаете Какими качествами должен обладать хороший аналитик? Будь проще и говори на понятном языке, на понятном, языке, люд, на понятном для, людей, для людей языке. Многих интересует вопрос, могут ли мелкие ретейл-трейдеры влиять на движение цены? Те, кто говорят, что они ничего не решают, они паровы. Что вы можете сказать о футпринте? Он окрасил себя в те цвета, которые он окрасил себя. Вы придерживаетесь какой-то стратегии? И есть ли у вас понимание работы на рынке? Я четко придерживаюсь. И... Я четко понимаю. Если вы уже так ребром ставите вопрос... Понял?